Я нахожусь в автосалоне Альфера, где машин достаточно, можно везде все посмотреть, посидеть внутри, завести машину. А, менеджеры всегда приветливы, вот, все понятно объясняют, доходчиво. А, также можно сразу сделать страховку на машину.